На протяжении... На протяжении пары недель меня мучил сонный паралич, как бы ничего страшного. И неприятно. Одной ночью увидел красивого мужчину, который мне сказал: Я уже близко. Опасности не чувствовал, но как христианин на то время достал два литра святой воды, правильно, и залить, залил ей всю спальню, все прекратилось. Да. А через некоторое время понял, что совершил ошибку. Не нужно было этого делать, но больше года не могу войти в это состояние, все заблокировалось. Как снять этот блок? Да, коллеги, вот мы все проходим через это: рано или поздно, так или иначе, да, чувство страха, чувство иррационального страха страха, он вот закрывает да, вот то, о чем я говорил в первой части нашей работы, наши собственные же действия закрывают нам эти контакты. Винить себя не надо. На самом деле в такой жестокой и агрессивной среде, в которой существует сознание чувствующих, приходящих в этот мир, ничего удивительного, что Подобное поведение на первых порах является и, и расценивается для вас как нормальное. Да? Ну, конечно оно не нормальное, конечно же это ошибка, конечно же эти каналы были перекрыты. Святая вода это так чистая формальность, на самом деле здесь все внутри вашего сознания абсолютно все внутри вашего сознания. Вы можете потом пять раз помыть квартиру дихлофосом как бы в противовес, да, но это ничего не изменит. И надо избавляться от внутреннего страха этого контакта. он есть, он сидит достаточно глубоко. Христианство обычно просовывает свои программы ну не достанешь, захочешь, не достанешь, если не знаешь, где искать. Поэтому, Работайте со своим сознанием, чистите астрал, потому что корни амелы, напоминаю, они лежат именно там. Если астрал будет вычищен хорошо, то потихонечку, потихонечку эти, э, эта вредоносная программа э, запрета, она будет деактивироваться, она просто будет обесточиваться и контакт с одной стороны появится. Да? Я вот э, не устаю приводить в пример литературу Макса Фрая, в которой в общем-то все первокурсники у нас начинают познание магического сознания, магического становления, магического самоощущения, там был такой перерыв, вернее, там был такой эпизод, когда главному герою Максу Фраю перестался сниться его наставник Джуффенхалли. То есть всегда они общались во сне, всегда собирались в одном трактире, в одном кабачке, обсуждали там свои магические вопросы. И это продолжалось очень долгий период времени, а потом вдруг резко все прекратилось. Вот резко все прекратилось. И 8 лет... Макс не видел снов, Макс не видел Джуфина, и, конечно, это состояние для него было катастрофическое, потому что он лишился волшебной части самого себя. Причина в тот момент была, причина этого эпизода, как описывает Макс Фрай, была такова, что сам Джуфин Халю на эти восемь лет лишился магии, то есть у них потерялась вот эта самая связь. Связь оказалась разорвана, но связь всегда можно восстановить. Мы очень часто теряем связь со своими наставниками и в детстве, когда сильно пугались, да, и, и в юности, когда оказалась личная катастрофа вселенской, вселенского масштаба, то есть ради того, чтобы там, девочка полюбил, мальчик повернулся, улыбнулся, да, для того, чтобы экзамен сдать, для того, чтобы на контрольной не было. Мы говорим, отдам все блага мира. Обычное сознание, это, может, оно сказала и забыла, а сознание, которое работает на канале, которое пришло на канале, и которое, которое имеет возможность управлять этой реальностью хотя бы в рамках своей собственной жизни, подобное слово, сказанное на таком сильном эмоциональном посыле, оно слышится и не просто слышится, оно воспринимается как команда обязательная к исполнению. Значит, логика подсказывает, надо избавиться от страхов и точно такую же команду, точно так же вслух, точно так же мысленно, но с точно таким же эмоциональным энергетическим посылом контрпрограмму произнести и сделать какое-то очевидно ритуальное действие, которое дезавуирует эту предыдущую программу, которая деактивирует ее совершенно полностью. Какое-то ритуальное действие, Какое? а вот здесь слушайте свою интуицию, она вас, что называется, понесет. Вдруг вам захочется там, например, мебель переставить да? или срочно продать эту квартиру, купить другую, такое тоже бывало. Или а, пойти в лес какое-то определенное место и что-то там в этом лесу сделать. Это вот оно идет откуда-то изнутри. Желание настолько жгучая, настолько иррациональная, но тебя просто несет в какое-то определенное место и совершается определенные действия. Понятно, что в сегодняшних условиях границы поставлены не только между мирами, но даже между нашими реальностями. Да? Еще какое-то время, а может быть даже долгое время не сможем лично контактировать, потому что вот такие сейчас условия игры. Вот такие сейчас жесткие правила, да, и мы с вами должны понимать о том, что все, все не просто так. Этого хотели, этого добивались, и это получили. Все по желанию. Просто кто-то хотел больше, кто-то меньше. Кого-то реально слышит и чьи-то желания воспринимает как обяза команду обязательную к исполнению, да? а кто-то просто сотрясает воздух и участвует в формировании общей, программы эгрегориального намерения, например, только лишь. Да? У каждого свой уровень прав и своя сила воздействия на эту реальность, поэтому здесь, что называется, по-всякому по знайте, знайте самого себя. Связь можно восстановить, конечно, надо просто очень захотеть, как минимум точно так же, как вы хотели разорвать эту связь, а лучше всего еще сильнее.